Вот и весна вокруг, мой друг. Смотри, зеленоватым легким газом Деревья и кусты накрыли разом Грачи, слетавшие на юг. Прошло совсем немного дней, И зеленей заметно стали выглядеть газоны. Мы слышим под ногами звоны, Тоном журчит приветливо ручей. Неделя пролетела, что за дело? Все то, что в зимнюю пору Ветвями голыми качала на ветру, Теперь листвою липкой зашумела. Уж скоро вся весна пройдет, вперед! Давай сирене ароматом наслаждаться, И ярким небом любоваться, И слушать, как нам соловей поет, И капли ртом ловить, гуляя под дождем, И жмуриться от бликов солнца в лужах, Случайно вспоминать о зимней стуже, И лето ждать, и думать лишь о нем».